Значит, вот есть такие народные пословицы на эту тему, когда, как бы это так мягче сказать, чтобы это было и красиво, и цензурно, о том, что ну, как невкусно кушать, а выбросить жалко. Это одна крайность, когда уже действительно совсем плохо. Другая крайность, смотрите, что происходит, а какие признаки. Признаки в том, что человек имеет некие выгоды, которые его держат в отношениях, он может на пальце их пересчитать. Но когда он начинает о них рассказывать, кому-то, то, то почему-то он не о выгодах говорит, а о жалобах. И он как будто на второй ладошке зажимает другие пальцы. И когда мы слушаем об этих отношениях, мы уже попадаем во внутрь связи. И там оказывается, что ух ты, так это же все плохо. Но ну, мы прошли как бы портал, дверь, дверной проем. То есть мы уже открыли эту коробочку. И внутри там происходит очень много негативных эмоций. И вот э, счастье в таких отношениях такое краткосрочно отвоеванное. То есть перетягивание одеяла на себя идет. И вот эта радость примирения, значит, э, первый э, такой основной критерий и, собственно, э, такая кнопка, которая это все удерживает, триггер, можно сказать, это то, что там есть две крайности. Это страх что закончится, страх, что, что никогда не закончится, очень много адреналина, стресса. Если они длятся годами, это вырабатывает кортизол, женщина начинает или объедаться, или голодать. Она начинает вот прямо буквально выходить из своего нормального веса. Вот прямо такой вы наружный критерий, не ошибетесь. Или заедать, или у нее закрывается все, и вот она начинает... Прям закрываться, получая как пищеварительная трубка, тоже закрывается. и У него такая анорексия может случиться или булимия. И начинает валиться здоровье. А примирение носит характер эйфорический. Потому что после адреналина у нас, когда счастье выжившего, помирились, боже мой, каждый секс как последний. Или как первый. И вот тут вот эти огромные растяжки крайностей в зависимых отношениях обычно... Очень плохо и очень хорошо. Только очень хорошо, коротенькое, ненадежное. Оно сохраняет неопределенность, вот эту неясность в отношениях, непредсказуемость, это все, вот такую ненадежность, вот это все многословное буквально это то, что там присутствует, несмотря на счастье. То есть, несмотря на переживаемое счастье, невозможно расслабиться. В противовес расскажу о здоровых отношениях. Мы не поймем на здоровье, если мы не возьмем крайность противоположную. Здоровые отношения – это дофамин, на котором хочется поднять пятую точку, много переделать, Там, наварить борщи, убрать, сделать красоту, создать дом, сделать ремонт, построить, достигнуть, книгу написать. Как говорила Ася Казанцева, известная очень популяризатор науки, я ее очень обожаю. Кто еще не знают очень хорошо про работу мозга про опять же основы биологии нейронных связей как это работает и мы хотим на дофамине много сделать нас окрыляет любовь на старте даже созависимые отношения тоже часто имеют вот такую красоту на старте вы могли это переживать вот от а чего хотят они хотят пишут чего женщины хотят они, они на самом деле знают, что хотят Давайте в чем скажу всем секрет. Женщина такая хитрая а, особь, что ей надо сделать так, как вот, манипуляция больше свойственна женскому миру. Не всегда слово манипуляция носит отрицательный оттенок. Вот сейчас примите эту мысль, я скажу остальное. Поэтому женщина хочет, чтобы он сам догадался, чтобы не руководить им, Если он полностью, вот я ему сказала, что он он должен делать, и он это сделал, у меня будет разочарование. Скажу, и это все? А где чудо? Женщины изначально получают большое удовольствие, когда случается сверх их ожидания. Чудо. Поэтому они громко могут молчать о том, чего они хотят. А потом, когда она боится сказать, почему она боится сказать, вот эта вот фраза, они не понимают, чего они хотят, нам вот написали в комментариях. Понимают. Врут, врут себе, врут снаружи. Смотрите, если я знаю, что я хочу, я вот называется, вот, вот там, допустим, зритель, ты мужчина, я тебе скажу, я рискую получить отказ, и мне будет больно. А если я не озвучила, ну, сижу молча, я хочу, громко, тихо, невнятно, то мне не так больно будет, когда я буду этого не получать раз за разом. Надежда будет оставаться.